Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о преступных сообществах, более известный как «Закон о ворах в законе». Он вводит уголовную ответственность только за сам титул вора в законе, за которым следует лишение свободы на срок до 10 лет, что коренным образом изменит ситуацию с организованной преступностью. За законопроект проголосовали 236 депутатов. Стоит отметить, что украинская оппозиция в виде партии «Голос» Святослава Бакарчука проголосовала Против принятия этого закона. Напомню, что это была вторая попытка привести закон в действие. А первая попытка была провалена еще в 2016 году, благодаря подкупу нардепов, на которых украинские воры потратили больше миллиона долларов. Половина суммы была выплачена авансом, а уже после провала голосования отдали народным избранникам остальную часть. К слову, на миллион долларов скидывались всем украинским воровским сообществом. Свою долю внесли все самые влиятельные украинские воры в законе. Но сейчас ситуация изменилась. Стоит упомянуть, что закон против воров в законе был принят ранее в Грузии, в то время которое утопало в коррупции и криминале. Радикальные перемены наступили после прихода в правительство Михаила Саакашвили, который объявил войну ворам в законе. И теперь только за признание титула вора можно получить срок до 15 лет лишения свободы. Многие не верили в успех этой борьбы, но результаты не заставили себя ждать. Воров в законе задерживали или вынуждали уехать из страны, конфисковывали имущество, а в особняках и дачах криминальных авторитетов открывали полицейские участки и государственные учреждения. Таким образом, преступность в Грузии упала более чем вдвое, начиная с 2006 по 2010 год, поэтому воры начали постепенно мигрировать в Украину, как на землю обетованную, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Основной удар закона направлен прежде всего на лидеров традиционной организованной преступности, людей, обладающих титулом вора в законе. Сама процедура довольно интересная. Итак, как это происходит на практике? Задержанного для проверки документов или для профилактики доставляют в участок, ставят перед ним видеокамеру и заставляют подтвердить свой титул вора. Если человек подтверждает то, что он действительно является вором, то ему объявляется подозрение в соответствии с буквой закона. И только за это признание вору полагается длительный срок тюрьмы. Что-то хотели сказать? Живым мужиком. Далее. От чего? От чего? От чего? От чего имени говорите конкретно? каких Все. отказаться от того что он вор по понятиям людским не имеет права ни один вор если же он говорит перед следствием что он не вор или начинает юлить и выкручиваться это означает что он дал слабину и недостоин этого статуса то есть он сам себя лишает воровской короны. Это делают в Грузии с 2005 года. В результате в Грузии сейчас нет ни одного вора, они даже туда транзитом не залетают. И в итоге все воры мигрировали в Украину, Азербайджан и Турцию. Самих воров в законе сейчас отправляют в тюрьму от 9 до 15 лет. Прежде чем мы продолжим, хотелось бы вас попросить подписаться на канал. Это очень помогает для его продвижения, а также является великолепной мотивацией для создания новых видео. Двигаемся далее. По словам грузинских реформаторов, они многое заимствовали из итальянского антимафиозного закона, который освобождает от ответственности в случае показания против вышестоящего в преступной иерархии. Но у борьбы с криминалом была и обратная сторона. Правозащитники говорили о системных нарушениях прав человека, пытках заключенных, слишком суровых наказаниях за сравнительно мелкие преступления и о переполненных грузинских тюрьмах. После смены власти в 2012 году была проведена масштабная амнистия. Тогда на свободу вышло около половины заключенных. В их числе были и криминальные авторитеты, которые отбывали наказание не только за свой статус, но и за наркопреступления. Им дали сутки, чтобы покинуть Грузию, и естественно большинство из них мигрировали в Украину. Поэтому вопрос о воровском законе вновь актуализировался в Украине. Полностью статья звучит так. Создание преступного сообщества и пребывание лица в статусе вор в законе. Пребывание лица в статусе вор в законе карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. По данным источников МВД, этот вопрос является важным с политической точки зрения для Арсена Авакова, под которым уже давно шатается стул министра МВД. И в свою очередь он хочет искоренить воров в законе как класс и сделать из этого центральный элемент своего пиара. Среди нардепов почти всех фракций есть те, которые фактически состоят на содержании воров в законе, ежемесячно получают у них зарплату, ездят на подаренных ворами машинах и живут в подаренных ими квартирах и особняках. Эти связи особо не светят, но и особо не скрывают. Например, смотрящий по центральной и западной Украине вор в законе по кличке «Неделя» открыто принимает нардепов в премьер-паласе, где у него штаб-квартира. Приемные дни у него по пятницам и субботам. Другая часть нардепов, речь идет о фракции блока Петра Порошенко, кормится из рук Днепропетровского клана, который возглавляет вор по кличке «Умка». Из источников МВД за последние пять лет карманные депутаты смогли потопить в Верховной Раде целый ряд законов, которые невыгодны ворам в законе и провести те, которые на руку лидерам криминальных кланов. Например, закон о евробляхах лоббировал авторитет Вова Морда. Он контролирует западные таможни и торговлю поддержанными автомобилями из Западной Европы. Вор по кличке Неделя при помощи своих депутатов провел закон о добыче янтаря в Украине. Помимо законодателей, воровские кланы имеют своих лоббистов даже в Кабмине и во многих министерствах и профильных ведомствах, таких как Госфискальная служба и Генпрокуратура. В сферу главных интересов воровских кланов входит таможня, выруб колесов, грузоперевозки, Сельское хозяйство, игровой бизнес, по сути воровские украинские сообщества превратились в мощные финансово-политические группы, с которыми вынуждены считаться как политики, так и крупный бизнес. В случае же внедрения в жизнь законопроекта, воры в законе и их ближайшее окружение в Украине больше появляться не будут, а скорее всего станут управлять ситуацией из-за Есть три страны, где они уже сейчас очень мощно присутствуют. Это Чехия, Греция и Турция. Именно поэтому с Чехией заключен договор, который позволяет выявлять украинских воров, выдворять их и блокировать финансовые операции. Подобные же соглашения планируется заключить и с Грецией и Турцией. По крайней мере, такое желание есть у украинской стороны. Стоит отметить, что между неделей и Умкой длительное время идет война за передел территории и влияние в Украину. В стороне от конфликта остался 65-летний влиятельный украинский вор Сергей Лысенко по кличке Лера Сумсакин. Лера Сумской принадлежит к когорте старых украинских воров и имеет громадное влияние на тюрьмы и следственные изоляторы. По информации источников страна ЮА в полиции, основную прибыль смотрящим над тюрьмами приносят так называемые телефонные разводы, мошеннические звонки из зоны изоляторов с целью выманить деньги, торговля наркотиками, а также отжим недвижимости и денег у состоятельных осужденных блатными. Одна обычная зона может приносить в месяц смотрящему от 200 до 300 тысяч гривен. Доля от этих денег обязательно передается вору в законе, который контролирует места лишения свободы в этом регионе. Как вы считаете, необходим ли этот закон Украине? Или он нарушает права человека? Напишите об этом в комментарии. Все ваши комментарии будут прочитаны, а многие получат ответы. В этом вы можете убедиться, посмотрев предыдущее видео. Также не стоит забывать и о полицейском беспределе при Авакове, подборку которых можно посмотреть, кликнув на подсказку, которая сейчас появится вверху экрана. Еще хотелось бы напомнить, что вы внесете просто огромнейший вклад для развития канала, если подпишетесь на него. Нажмете на колокольчик и поделитесь этим видео со своими друзьями. А на сегодня у меня все, до встречи в следующем выпуске.